Теперь речь пойдет о новом и необычном гироскутере «Юрмоу». Вернее, на первый взгляд это транспортное средство похоже на простой гироскутер, но на самом деле все куда более интересно. Уже после первой поездки каждый оценит все эти приколы. Корпус тут сгибается, колеса прижимаются друг к другу, и нести его намного удобнее. Максимальная скорость скутера 15 км в час. На одном заряде можно уехать в 20-километровое путешествие. Если батарея сядет, то за 45 минут можно будет зарядить ее на 80%. В разложенном состоянии устройство работает по принципу гироскутера. Пользователь встает на платформу и перемещением своего веса управляет направлением движения, ускорением и торможением. Но главной фишкой устройства является, конечно же, его портативность. Как вам этот стартап? Скажите честно, пользовались бы таким сами? Жду ваши ответы в комментариях. Вам нравятся скейты? Лично мне как-то до конца было непонятно, в чем же их секрет и популярность. Вроде бы обычная доска, да?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 go Pro объединяет в себе красоту и технологичность, что помогло одержать победу в четырех крупных дизайнерских конкурсах. Электрокарт был признан в международной среде дизайнеров за высококлассный дизайн и способность влюбить в себя людей. Скажу по секрету, он действительно понравился мне с первого взгляда. При необходимости электрокарт можно сложить, так что он умещается в багажник абсолютного большинства автомобилей. Еще у него есть четыре режима езды со своими скоростями, а также топовый движок, позволяющий дрифтовать как настоящий Pro. Вообще про его фишки можно говорить реально долго, поэтому, кому интересно, я советую почитать об этом карте отдельно. Он того стоит, поверьте мне. Вы знаете, что такое шнековый транспорт? Это такой вездеход, движение которого осуществляется посредством шнекороторного движителя. Конструкция движителя представляет собой два винта Архимеда из особо прочного материала.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 Ну а если все-таки гонять по воде вам не хочется, вы нагонялись по ней на стандартных катерах и прочих штуках с электромоторчиком, то обратите внимание на такой вот водяной байк. Кататься на велике, конечно же, круто, но еще круче кататься на нем по воде, я так считаю. Велосипед смотрится довольно стильно, он является шикарным вариантом, который тренирует ваши ноги и дыхалку, а также вы дышите под водой. Ну чем не прекрасное средство для фитнеса, вы скажите мне.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 А вот какой транспорт является таким же необычным и оригинальным, так это следующее моноколесо. Оно выполнено в довольно ярком оранжевом окрасе, отлично показывает себя на дороге и не подводит пользователя, как многие могут подумать. То, что колесо одно, это не значит, что ехать на нем нереально. Вы только взгляните, какие трюки делает вот этот человек, который совсем не является каким-то чемпионом мира. Это самый обычный чувак. Не знаю, как вы, но у меня резко возросло желание попробовать прокатиться на подобной штуке. Хотя бы раз в жизни. Ибо смотрится оно реально необычно и интересно. Думаю, что все те, кто не могут определиться, что им нравится больше, машина или мотоцикл, должны остановить свой выбор на чем-то подобном. Это мотоцикл-трак.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 Уверен, на дороге люди сами замедлятся подстать этому транспорту и будут идти следом, делая совместные фотки и умоляя человека за рулем дать им прокатиться хотя бы минутку. Однако, если столь крупный транспорт вас не устраивает, то вот вам его противоположность. Это крошечный танк. В него еле-еле помещается один взрослый человек. Причем помещается так странно, что со стороны кажется, будто парень оттуда больше не выберется. Настолько в нем мало места. Тем не менее, стоит отметить хорошую работу этого танка. Он исправно передвигается, отлично без какого-либо труда поворачивает и все в таком духе. В целом мне нравится. Напишите в комментариях, хотелось бы вам лично прокатиться по своей даче на таком танчике. А прикиньте вовсе купить много таких танков и устраивать с друзьями войнушку. Вот было бы круто.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 Cat. Ребята, которые делают и всякие трактора и прочую технику. Европейская фирма пользуется немалой популярностью, поэтому неудивительно, что люди придумали один из их видов транспорта в миниатюрном исполнении. Не знаю как вам, но мне такая идея реально даже нравится. Пускай она слегка безумна и нелепа, но в этом и есть вся ее прелесть, вот честно. Этим трактором, или как его вообще назвать, довольно просто чистить снег у себя на участке. Всяко лучше и прикольнее, чем делать это при помощи лопаты собственными руками. Согласны со мной?